Шамиль Зубаиров, 97 килограммов. Слушай, ну победа в концовке а вообще дорого стоит. Верил, что получится прием. Честно сказать, мы с тренером, Айгубом Садрин Закувичем, на протяжении двух месяцев мы работали, чтобы 6 минут атаковать. У меня, как он сказал, в первом периоде не получалось, но во втором периоде у меня эти слова были всегда в голове. Я старался что-то делать, хоть дергать, хоть что-нибудь. И вы увидите в конце по-любому плоды дали. Это работа. Слушай, тренер абсолютно прав. Вот американский стиль борьбы, они борются даже уже когда свисток судьи. То есть они идут все время в атаку. Очень часто им это приносит победу. Вы знаете, вот данный этап, данное время, вольной борьбе выигрывает только. В таком темпе, кто борется, вот они, иранцы, американцы, наши техники борются. а кто 6 минут борется, они рано или поздно по-любому свое дело добиваются. И я думаю, уже да, многим надо именно в этом темпе бороться. На сегодняшний день это выигрывает. Как сказать, вот этот стиль борьбы выигрывает. Кто э, из сегодняшних звезд э, значит, мировой борьбы импонирует ну, и кто вот, э, предлагает такую манеру борьбы? А, это я за ней. И тот же ну, Американцы, иранцы. Это Розамбег, Джамало тоже. Также. Шесть минут без остановки вырываются. Много таких. И они выигрывают. Ну и тогда назови, на твой взгляд, невзирая на весовые категории, тройку сегодня самых интересных борцов мира. Это, это конечно же, конечно же, Абдул Рашиса Адлаев. Это Хасанья Аздани И это Разамбик Джамало. Мне, честно говоря, это три. Поэтому Трой мне очень сильно нравится. А слушай, неожиданно было, что Розамбек буквально вот две недели назад э, или дней 10 стал чемпионом в Нарафаминске? Это не было неожиданно. Почему? Потому что я знаю, как Розамбек тренируется, а я знаю, как он со своим личным тренером работает. У него очень сильный, очень хороший личный тренер, Адам Сайдю. очень скромный. И этот парень, этот парень полностью отдается в борьбе. И я знал, что он, рано или поздно, свое по-любому заберет. Я ему желаю удачи дальнейшего. дальнейшем. Пусть его борьба становится только лучше. Он даже чем-то по манере немножечко на Адама похож вот, по борьбе. Как он руки снизу засовывает. Там есть много моментов. я яблон, далеко не падает.